Здравствуйте, дорогие друзья, сегодня пятница И э, поговорить я сегодня хочу не о текущих событиях А о национализме в СССР и в современной России э, Можно сказать, что триггером для меня стало высказывание Министра иностранных дел Сергея Лаврова Который сказал, что он якобы слышал о том, что у Гитлера были еврейские корни и последующее было высказывание Марии Захаровой о том, что израильские наемники причем ключу сражаются с украинскими националистами и потом был развернутый ответ МИДа где подвергалась критике политика Украины, и там писалось, что там жуткий антисемитизм и вот эти все события подтолкнули меня к тому, чтобы сегодня порассуждать с вами на эту тему. Но давайте начнем все-таки с Советского Союза. Вы прекрасно помните, что везде и всюду говорилось, что у нас крепкая дружба народа, что все друг друга любят, обожают, нет никаких национальных и межнациональных конфликтов. Все замечательно и просто душа радуется. На самом деле это все было очень далеко от истины. Такие понятия, как Ахлы и москали существовали в народе, не только в анекдотах, и вот такой вот дружба народов действительно не существовала. Хотя это не мешало людям создавать смешанные семьи, и, может быть, на бытовом уровне таких не было больших конфликтов и скандалов, но э, вот этот тренд, который поддерживался государством, что у нас все братья, народы, независимо от того, мало это народы, большие, нацмедшинство и так далее, это все была, естественно, бутафория, потому что мы прекрасно знали, э, что никакой такой особой дружбы и нет, но ну, это очень культивировалось, это все поддерживалось, э, в печати это все, естественно, освещалось, какая э, крепкая дружба. помните, даже в гимне Советского Союза был, э, была такая строчка "Дружбы народов, надежный оплот». Но на самом деле с оплотом было очень так проблематично. И, кстати, в советское время, в 1980 году, было создано общество память, которая потом стала национально-патриотическим фронтом В памяти. Вы помните ее лидера Васильева? Не хочу сейчас углубляться. Но вот если открыть Википедию, которой не очень доверяет, Владимир Путин, я тоже хочу сказать, что это не является такой энциклопедией в классическом понимании, то есть это такая вот немножко домороченная самодеятельность, потому что, в принципе, ну не каждый, не у всех есть такие права, но есть люди, которые являются модераторами, и они могут там проводить некоторую политику, то есть что-то вносить новое, что-то оттуда убирать какую-то информацию. То есть это, это, естественно, не является вот таким вот источником стопроцентным. Но я просто процитирую, тут написано, что Национальный патриотический фронт память, краткая НПФ память, известна даже как общество память, русская, ультраправая, антисемитская, антисионистская, монархическая организация. То есть это не я придумал, это вот так вот написано. И в принципе члены вот этой организации никогда не скрывали своих э, идей своих взглядов которые были естественно шовинистические и э, одновременно э, антисемитские потому что э, это вот я не, не скажу что это синониме шовинизм антисемитизм но где-то они ходят близко и можно сказать э, под ручку ну хорошо, если бы это все закончилось в девяносто первом году, когда распался Советский Союз и Россия стала отдельным государством. Так нет же. Вот эти идеи монархические, националистические и антисемитские никуда не исчезли. И вы помните, была такая организация РНЕ, Русское национальное единство, вы помните, наверное, и Альберта Макашова, и других таких вот ярких националистов, которые это все, естественно, проповедовали, внедряли. В сознание людей. И э, хочу сказать, что э, государство, вот, когда еще был Ельцин, президентом России, особо с ними так и э, не боролось. Э, это все, конечно, не поощрялось на государственном уровне. Э, были какие-то и судебные, я помню, процессы. Э, какие-то были инциденты. Э, Поджог синагоги, по-моему, был. Что-то такое было все. Но э, вот так вот сказать, что э, государство планомерно сражалась с этими деятелями я не могу это все тихо поощрялось потом вы помните что в 90-е годы появилась масса черносотенной литература которая тоже не запрещалась и что еще можно сказать вплоть до 21 -го года кстати эта память и существовала в России то есть это такой вот был связь времен советской и российской. и вот как раз в первом году закрылась эта память а также в двадцать первом году, то есть год назад, прекратили проходить русский марш. Вы знаете, да, что практически с, 2000, вот, с 2005 года каждый год проходили русский марши, и в двадцать первом году был последний марш. И участники этого, этого мероприятия Русскомарши, естественно, были э, националистические организации, э, и, э, как вы видите, никто не запрещал э, их э, шествие, э, все это было разрешено. И здесь еще, конечно, уместно вспомнить э, господина Лимонова с его национал-большевистской партии, которая, кстати, была запрещена, но это не мешало ему быть э, лидером общественных мнений и внедрять в сознание россиян вот эту идею национал-большевистку, которая, собственно, очень близка если не сказать торжественно, национал-социализма в Германии. То есть это чисто э, такой национализм. Ну, кстати, у нас немножко есть подмена понятий. У нас всегда почему-то э, Германию времен Гитлера называли фашистской. Это не совсем верно, она нацистская, но так уже повелось, поэтому я тоже буду пользоваться терминологией фашистская Германия. И, э, собственно, то, что проповедовал Эдуард Лимонов, э, это был русский э, фашизм. И как интересно, что это сейчас перекликается с тем, что происходит на территории Украины. Вот эти буквы Z, В и вообще сравнение очень напрашивается с гитлеровской Германией, современной Россией. Но давайте вернемся все-таки к национализму. Когда был Советский Союз, вот вы помните, что Жириновский на этом всегда играл, кричал, что русских, русских обижают, однозначно, русских не дают покоя, что такое русских обижают, обижают русских, да, да, везде, везде. Вот, ну, возникает вопрос, а почему к русским так относятся? <смех> за границей. Это, это, это, конечно, большой вопрос, и на него, кстати, есть ответ, потому что это все следствие вот этой самой дружбы народов, о которой я сегодня говорил в самом начале. Действительно, после распада Советского Союза русские оказались за границей, и на своей шкуре почувствовали, что к ним оказывается отношение не такое, как они ожидали, а это следствие вот этой так называемой интернациональной политики потом вот эти все мифы что русских зажимали в советское время не давали им э, чувствовать свою идентичность что они титульная нация э, вот, везде, ну не везде а в рсср и что у них даже не было своей компартии и так далее в общем вот послушаешь эти рассказы и и вот представляешь такую картину э, идет русский поступать в институт ему говорят вы знаете у вас как фамилия иванов вы кто русский нет извините у нас пятипроцентный барьер для русских, так что вы, к сожалению, не проходите. Потом какой-нибудь Петров идет, устраивается на работу куда-нибудь, на завод или на фабрику, говорит, как ваша фамилия? Иванов Петров? Русский? Нет, извините, мы, мы русских не берем. Ну, анекдот, да, это смешно даже представить себе. Но вот любители таких вот мифов всегда рассказывают, что, видите, вот русские страдали в советское время, их притесняли, их просто зажимали, не давали им жить, вот такие вот бедные русские. Хочется их пожалеть, но не получается, потому что все было как-то по-другому. И в основном, естественно, подвергались тому, о чем я только что рассказал, такой в шутливой форме. Как раз это касалось евреев, и существовал негласный 5% барьер для принятия евреев в вузы. Некоторые вузы вообще евреев не принимали, и вот... Кстати, я недавно задумался вот как раз в связи с Лавром, что много ли вы знаете дипломатов российских еврейского происхождения? Что-то я таких не припомню. И это вызывает такие вопросы, что, скорее всего, в ГИМО тоже есть какие-то ограничения для евреев. Я, в всяком случае, не видел большого количества дипломатов еврейского происхождения из России и Советского Союза. Если вспомнить, то последним дипломатом, по-моему, был предшественник Молотова. Вылетел мне сейчас фамилия его Литвинов. Да, вот-вот Максим Литвинов был дипломатом, министром, наркома вернее, иностранных дел, еще еврейского происхождения. И кстати, если вы вспомните историю, то после Кагановича в руков... высшем руководстве Советского Союза евреев просто не было. То есть вы можете это все посмотреть. Это тоже, так сказать, штрих к портрету советской политики, национальной и межнациональной. И вот этот мостик переходит в современную Россию, и мы знаем, что... Конечно, национализм, шовинизм не является национальной политикой, это, это понятно. Но вот высказывание господина Лаврова, который почему-то нашел кровь, я не знаю, где он ее там искал, у Гитлера еврейскую кровь, мало того, что он об этом сказал на весь мир, то потом за него был вынужден извиняться уже... Путин, хотя это все так проходило скрытно, никто этого не видел, в отличие от интервью Лаврова, которое растиражировали на весь мир. Извинения, Путина никто не видел и не слышал, это только существует так, в таком виртуальном виде. Но дело не только в том, что там э, Гитлер был евреем или кем-то. Дело в том, что э, Лавров пошел дальше, он сказал, что евреи чуть ли не сами виноваты в Холокосте, они вот такие всякие, и что самые... Большие антисемиты это как раз и евреи, но дело в том, что он уже, извините, влез в внутринациональные какие-то процессы и, собственно, не ему разбираться, кто как считает. Есть в каждом народе, так сказать, свои Уроды, независимо от национальности и в еврейском народе, есть тоже люди недостойные, я бы мог назвать пример Бориса Березовского, который очень такой гнилой человек, но дело тут не в национальности, и отношение к нему может быть совершенно не связано с его происхождением, просто есть плохой человек. Независимо, Иванов он или Березовский. Вот. И э, то, что кто э, ш, ну, говорит, что евреи есть, а евреи, которые ненавидят э, других евреев. Такие есть. Есть русские, которые ненавидят русских. В, в любой нации есть какие-то люди, которые ненавидят себе подобных. Но это, э, во-первых, это исключение из правил. Во-вторых, э, вообще, э, почему это стало предметом обсуждения Лаврова я не понимаю, кстати, Лавров тоже не совсем русский, если мы уже будем в его, так сказать, родословной ковыряться, у него фамилия, насколько я знаю, Калантаров по отцу, есть армянские корни, он почему-то это все тщательно скрывает, и... Наверное, стесняется. А я считаю, что не надо стесняться своего происхождения. Если у тебя есть армянские корни, ты можешь об этом смело говорить, независимо от того. Ну, хорошо, там, может быть, такой был случай, что его отец и мать развелись, и это часто такое было в советское время, что мать давала фамилию свою, потому что отец ушел из семьи, и чтобы как-то не травмировать свою психику, психику ребенка, вот она дала ему фамилию Лавров, но он как-то от своего происхождения всегда дистанцировался. Вот, я к тому говорю, что у самого Лаврова тоже... Есть. Если покопаться, можно на него тоже найти. Но это не компромат, но это, это известны совершенно факты. Вы можете в интернете это найти, но он везде себя позиционирует как русский. Про отца это вот такие вот, не то что слухи, но официально нет такой информации. И меня это всегда настораживало, почему нет официальной информации про отца. Отец очень важный человек в жизни каждого из нас. Мать, отец, и все должно быть. То, что он взял фамилию матери, там, и отчима, или кого-то, это, это уже личное дело. Мы знаем, что артисты часто берут псевдонимы, если какая-то незвучная фамилия. Так что тут я не вижу никакого криминала. Так, здравствуйте. раз имеет право официальное лицо использовать формулировки, По-моему, я могу ошибаться. Разве после таких заявлений нет оснований отстранить так, ушло куда-то. Да, ну я понял вопрос. Конечно, это все выглядит на уровне ОБС. Да, одна бабка сказала. Вот мне, как в том анекдоте про Битлз, мне очень нравится. Еврейский анекдот такой про Битлз. Приходит Абрам и говорит. Хм, ну вот все говорят, Битлз, Битлз, а ничего особенного. почему... Иса говорит, а почему ничего особенного? Он говорит, ну что такое, фальшивет, картавят. Говорит, а ты слышал Битлз? Говорит, нет, мне мой напел. Так и вот, кто-то ему напел э, про гитлеровские корни. Где-то, э, вы, если в интернете посмотрите, вы найдете массу.. Э, информации в кавычках, что у Бандеры есть иберийские корни. Это, это, это сейчас, кстати, в интернете можно найти все, что угодно, и каждый может написать все, что угодно. Но, во-первых, это не соответствует действительности, во-вторых, действительно опираться на какие-то слухи и сплетни – это естественно, недостойно дипломата такого уровня. Это первое. Второе, естественно, конечно, если бы речь шла о каком-то цивилизованном государстве, западном, например, то сразу бы он ушел бы, вернее, он бы или сам ушел, или бы его ушли с такого поста. Но Россия, вы знаете, такая особая страна, и там... Естественно, никто никого не отстранит. Вот то, что Путин извинился, это все тоже очень мутная история, потому что, например, на сайте Кремля никакой нет информации по этому поводу. Так что, может, он им не извинился, может быть, это израильская сторона так захотела. Но вообще, случай вопиющий, потому что вот так вот одной фразой оскорбить такой многовековой народ, тем более многострадальный, и что касается, я еще забыл вспомнить историю с Петром Толстым, которая произошла в 1917 году. Вот, и я даже могу вам процитировать, чтобы не быть голословным. Вот, он сказал, что... Это как раз касалось Исаакиевского собора, вот он сказал, что хочу от себя лично добавить, что наблюдая за протестами вокруг передачи Исаакия, не могу не заметить удивительный парадокс. Люди, являющиеся внуками и правнуками, тех, кто рушил наши храмы, выскочив там из черты оседлости, с наганом в 17 году, сегодня их внуки и правнуки, работая в разных других очень уважаемых крестах, на радиостанциях и законодательных запраницах, продолжают дело своих дедушек, и э, про дедушек. Э, но ну, я думаю, что он имел в виду конкретного э, депутата Петербургского Заксобрания от яблока Бориса Вишневского. Но дело не в том, что он имел в виду. Так вот. Э, Пишет Ирина Алексеева, интересно, нет ли у Путина еврейских корней. А вот попала как раз Ирина в точку. Потому что, вот почитайте в интернете, написано, что у, у мамы была какая-то фамилия Шломовна, или Шлома, что-то связано с еврейством. И есть информация, что у Путина тоже есть еврейские корни, и у Медведева есть, у кого только нет. У кого хотите, вы найдете еврейские корни, если только поискать. Так что это все на уровне какого-то, знаете, желтечного. Так вот, возвращаясь к Толстому, он потом сказал, что его, естественно, не так поняли, что это не антисемитизм, это ничего, ничего такого личного. вот, Но это не просто Петр Толстой, это, извините, вице-спикер Госдумы, и он себе позволяет вот такие вот высказывания. Он не называл тут конкретно евреев, но понятно, кто с ногами, и черта осидлации говорит точно об евреях, а не другом каком-то народе я не помню чтобы он потом извинялся как-то он выкручивался и сказал как я, уже, как я уже сказал он тоже что это его не так поняли что все было совершенно не так все было иначе вот. но это говорит о том что вот в высших эшелонах тоже такие настроения есть и вообще конечно всегда ищется враг внутри Страны. То, что есть враг западный, это понятно, но всегда есть какие-то враги внутренние, пятая колонна и так далее. Если они еще не как мы говорим, нации, вот такие вот, например, как Ленин Гозман, тоже очень удобная такая вот мишень для пропаганды. Еще есть время. И я еще хотел вот вернуться к, к советскому так сказать, прошлому, что вот такие вот настроения были всегда и русские себя всегда считали равнее других. Но вот в национальных республиках после распада СССР произошла вот такая вот картина, когда они, как я уже сказал, на своей шкуре ощутили, что они, собственно, не так к ним хорошо относятся, как бы они хотели. А это все, как я уже сказал, следствие вот этой политики, когда русский язык преподносился. А э, национальные языки принижались, вот вам и, э, так сказать, это все отыг э, отыгралось, да, потом на, на людях. Людей, кстати, очень жалко. и э, кстати, для меня всегда было удивительно, почему многие люди остались в этих республиках, и вот, в частности, в Прибалтике, хотя вы помните, что там были такие очень драконовские законы, когда люди, люди были без гражданства, как-то вообще это странно, может быть, казалось, и меня это тоже удивляло, что там были лица просто без гражданства, как-то они назывались, я уже забыл как. Вот, не граждане, да, то есть, ты гражданин, а ты не гражданин. Вот, то есть, вот, вот такие вот, не, не демократические такие были... Правила. И тем не менее, это никого не смущало, и многие, насколько я знаю, до сих пор остались в Прибалтике, не собираются покидать. но ну, сейчас понятно, что там Евросоюз и так далее. И э, тоже касается и Средней Азии и так далее. Но, вот о чем я хотел сказать по поводу Советского Союза, что представителям, например, Кавказа и представителям Средней Азии тоже были очень нелепые такие выражения, просто не хочу их... Сейчас озвучивать в эфире вы прекрасно знаете, о чем идет речь. То есть возвращаясь к этой мысли, что не было никакого единства разных народов. Потом надо вспомнить, что кроме таких вот больших народов существовали еще малые народы. И вы помните, как популярны были в 80-е года анекдоты про Чукчу, и тоже там всегда Чукча выглядел очень так нелепо. И так далее. Вот мою бабушку еврейку, которая всю жизнь прослужила в Кировском, ныне Мариинском театре, в свое время заставили изменить еврейское имя. Так, так, куда-то она опять убежала. Отчество на русский. Да, да. Э, такая тенденция существовала. И многие евреи меняли имена. Э, вот моя бабушка, мамина мама, она была Эстер. По рождению потом она э, Заменила именно Зинаиду Ну совершенно, так сказать, даже близко Не было, и многие меняли И э, вот по этому поводу Тоже есть такой анекдот э -э, Звонок э -э, Здравствуйте Позовите, пожалуйста, Говорю, Здесь Мойши нет, через две минуты Опять звонок, ну позовите, пожалуйста, Мойшу «Ну, Нет тут никакого Мойши Так продолжается каждые пять минут Но В конце концов, говорит, ну нет тут никакого Мойши Ну перестаньте звонить, а кто есть есть Миша. Ну, позовите Мишу. Мойша, иди, тебя к телефону. Это анекдот, но на самом деле многие Мойши меняли имена на Миши. И вот, например, есть, вернее, был такой известный режиссер Анатолий Эфрос. Анатолий Васильевич, на самом деле он был э, Натан Исаевич. Вот. И э, кто-то менял отчество, кто-то менял фамилии, кто-то менял имя. Например, э, композитор Аркадий Островский, на самом деле, был Абрам, но так как Абрам это было очень так экстремально для Советского Союза, э, то вот пишет Ирина Алексеевна, это касалось, моё, касалось моей подруги Финки, да. Э, меняли имена, чтобы не были... Я помню, вот, когда я учился э, в Институте искусств, у нас э, был, э, я там пел э, в хоре, э, и там у нас был... Э, вот я сейчас забыл, как его звали. Но как-то на F или Фарид как-то звали. Но какое-то такое восточное имя. Его все называли Федя для удобства. Ну, чтобы не было так экзотично. Вот. То есть в Советском Союзе вот, не очень любили вот эту всякую экзотику. И в основном евреи. Мы могу примен... вспомнить тех же сатириков. Да? Вот почти все сатирики у них псевдонимы. Например, Аркадий Арканов. Григорий Горин, Михаил Мишин и другие. Все почти меняли фамилии, потому что если брать вот такие, например, у Арканова Штейнбок, да, то это совершенно им сказали, с такими фамилиями сидите дома. То есть люди не от хорошей жизни меняли имена и фамилии. Ну, к творческому человеку там можно взять псевдоним и... С другой стороны, если взять науку, да, что очень много было, много было ученых, физиков, там, тот же Ландау, там, или Йофе, естественно, евреи были. Вот, но мы опять можем вспомнить еще Сталина и дело врачей, пресловутое, которое было тоже построено по национальному признаку, потому что там большинство врачей были... Евреи, Там, кстати, среди них был брат Михоэлса по фамилии Вовси. Вот. И потом, после смерти Сталина всех реабилитировали, и выяснилось, что это все было вообще сфабрикованное, спланированное дело. Но, как говорится, осадочек остался. И Сталин, несмотря на то, что вот он дружил с евреями, я думаю, что тоже не отличался большой любовью к ним. Вот. И, как я уже сказал, в советское время тоже, э, хотя, естественно, государственного антисемитизма не было, но он был э, на бытовом уровне. Я тоже в э, своей жизни с ним э, сталкивался. Э, так что вот, э, подводя итог нашему сегодняшнему, хотел сказать, заседанию э, нашей сегодняшней встречи, э, хочу сказать, что, к сожалению, э, национализм э, есть. И он сохраняется в современной России И антисемитизм тоже есть, бытовой, я не говорю государственный, он есть, он никуда не девался, государство с ним особо не борется к сожалению, это все проявляется. Это есть не только в России, чтобы меня там не упрекнули в какой-то там русофобии. Он есть в разных странах, и в Украине он тоже есть, и во Франции он есть. Националисты там есть, вот Марин Ли Пен есть, в Германии есть националисты, альтернатива для Германии. То есть везде есть и государство, задача государства это все пресекать. А когда идут в России спекуляции на тему русских, что это русские чуть ли не там какая-то сакральная нация, что они особенные, они должны там, все им должны поклоняться. Это очень опасная тенденция. Тем более вы знаете, что в России живет около 190 э, разных народностях и национальностях. И вот в конце по поводу языка все-таки не могу не сказать. Но все знают это известное стихотворение в прозе Ивана Сергеевича Тургенева о э, великом и могучем э, Русском языке, хотя сказать, великий, могучий советский союз, да, то есть, оттуда тоже слизано. Великий, свободный, великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. Ну, великий, могучий, ладно, почему он правдивый, непонятно, можно врать абсолютно спокойно. Так, вот тут пишут мне Полина Петренко. Так, стоп, стоп, стоп, стоп. Так, секундочку, сейчас... Так, сейчас, сейчас, сейчас, Никак не могу найти. Сейчас, секундочку. Ой, ой, п -п -п -п -п уехал, уехал, уехал. Вот, вот мой дед, сейчас. Так, минутку, мне что-то все уезжает. Так, вот. Так. Так, это Полина, Полина. Сейчас, сейчас, сейчас. Прошу прощения, куда-то она все уехала. Так, минутку. Сейчас я попробую посмотреть на... Сейчас я попробую посмотреть на компьютере. Нет, что-то не видно. Сейчас еще раз попробую найти... Так, спасибо всем, кто смотрит. Что ж такое? Куда-то текст убежал, и я не могу его найти. Вот плохо, что... Стоп, стоп, вот-вот там что-то, директор... А, вот-вот. Мой дедушка еврей был Сандер, фамилия не менял, был сначала революции чекистом, потом директором фрезовода в Киеве. Вот. Да, были... были... К сожалению, убежал текст. Конечно, были люди, которые не меняли ни фамилию, ни имя, ни отчество. И честь и хвала им, потому что, собственно конечно, в, тако, в таких условиях жить это, это было очень сложно. Но я не могу осудить никого, особенно представителей так называемых смешанных семей, когда кто-то из родителей был другой национальности, естественно, брали еврейскую ту же национальность, потому что, как говорится, себе дороже. Тем более, что я уже сегодня вспоминал о 5% барьере, когда евреев не хотели Пускать. И тем не менее, они прорвались и каким-то образом могли что-то доказать. Ну что, друзья, время пролетело мгновенно. Может быть, кто-то со мной не согласен, но тем не менее... Факты говорят о том, что, к сожалению, вот это тяжелое наследие Советского Союза, национализм и антисемитизм, перекочевал, извините, в современную Россию. И государство недостаточно борется с этими проявлениями. Ну что, на этом мы сегодня закончим. В следующий раз, может, поговорим о чем-то текущем. Всего доброго, спасибо большое за внимание. До свидания, успехов!